Всем привет! С вами Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу, и сегодня мы с вами будем конструировать шляпу с полями. Но это громко сказано, шляпа с полями, скорее всего это будет такая шляпа Панама, утепленная. Именно такие очень модные в этом сезоне и в дорогих брендах, в частности у Прада, я видела такие модели. Тут самое главное правильно для себя под свое телосложение, под свой вкус подобрать ну, или отрегулировать, можно так сказать, ширину этих самых полей, вот, высоту тульи, то есть нужно будет сделать макет. Сейчас я вам покажу, как легко и просто сконструировать данную панаму и потом сделаю макет, посмотрю, как она смотрится на мне и, может быть, мы с вами такую вещь сошьем. Вообще смотрится очень интересно, как вы видите вот на фотографиях, которые выведены на наш экран. Такую панаму можно носить с дубленочкой, с шубой тедди, с какими-то формами, ну разными, с пуховиками. Поэтому, девочки, не боимся, экспериментируем. И вот я сама пришла к такому выводу, что хочу пробовать что-то новое. То, чего я не пробовала раньше, то, чего не носила раньше. Это касается и одежды, и какого-то цвета в гардеробе, и также вот таких ну, на мой взгляд, необычных деталей и аксессуаров в гардеробе. Поэтому э, изготавливаем для себя такой головной убор. Выкройка очень простая. Нам понадобится одна мерка. Это мерка обхват головы. Она снимается по наиболее выступающим точкам головы, над бровями, проходим сзади, как бы параллельно ленту держим, ну вот я на себе просто покажу. Это очень простая мерка, ну вот обхват головы, как мы снимаем. Кстати, такую панаму можно будет сшить и для лета, из льна, или с какой-то там другой ткани, ну и модничать. Итак, мерка обхват головы, у меня это 56 сантиметров. Плюс полтора сантиметра прибавка. Я буду делать макет обязательно для себя, потому что буду вот именно смотреть ширину, высоту тули, ширину полей, поэтому надо будет все равно поработать. Тем более я никогда не носила да, такие вещи в гардеробе. Буду смотреть и экспериментировать. Значит, обхват головы плюс полтора сантиметра. Так, у меня это 57,5. И смотрите, я разделю э, эту величину сразу на 2. Можно кроить э, сразу в разворот, брать всю эту длину, 57,5 сантиметров. Но у меня здесь мало места, поэтому я беру половинное значение, но не забываю, да, что здесь у меня будет сгиб. Ну, сейчас покажу. Значит, делю на 2, и у меня это получается 28,7. И я строю прямоугольник со сторонами. Не буду делать никаких точек, ничего. Смотрите горизонтали у меня вверху и внизу это как раз вот 28,7 сантиметров 28,7 высота данного прямоугольника 15 сантиметров смотрите мы потом будем все это дело регулировать по под каждую фигуру да то есть мы сейчас берем общее вот строим. для меня это тоже в новинку а потом уже будем смотреть так вот здесь вот сгиб, давайте сразу определимся, что это сгиб детали, то есть либо в, край в разворот полностью, да, 57,5, ну я беру 28,7, вот мы прямоугольник. Сгиб, значит, это будет центр, центр детали. Теперь от верхней точки вниз вот сюда, я откладываю 5,5 сантиметров. Вы берете те же самые величины, что и у меня. Но, во-первых, обхват головы, как правило, у всех будет плюс-минус 1-2 сантиметра. Да? И все вот эти величины, которые я тут озвучиваю, они для всех размеров одинаковые. Значит, вниз опускаюсь на 5,5 сантиметров, ставлю точку. Вот понадобится эта точка нам и вот это. Дальше. Вот от нижней, вот этой точки прямоугольника, я вверх поднимаюсь на 6,3 сантиметра это тоже величина постоянно для всех размеров ставлю нужную мне точку и теперь смотрите ну, давайте пока при помощи простого карандаша я при помощи лекала вот так вот смотрите вот из этой середины из центра да, под прямым углом выхожу и вот где-то вот здесь ну это одна треть вот так если разделить нижнюю часть начинаю закруглять и уходить вот в эту точку. То есть я соединяю вот эту точку и вот эту. Также я соединяю вот эту верхнюю точку и э, смотрите, ну вот эту. да, Вот эту и эту. Точно так же. Я как бы повторяю вот эту нижнюю линию при помощи лекалы. Смотрите, я ее вывела. Давайте я сначала простым карандашом. Теперь переношу лекала наверх и повторяю эту же линию вот отсюда мы выходим тоже под прямым углом стараемся вот так и потом только и смотрите эта линия уходит у нас вот сюда но вот из этой точки до да, 6 3 сантиметра на котором мы поднялись мы выводим отсюда перпендикуляр вот к этой нижней части это у нас тулья вот так вот перпендикуляр и смотрите обвожу красным цветом вот здесь я делаю пунктирную линию чтобы было понятно что это у нас сгиб центр вот эта линия у нас прямая перпендикуляр вот здесь теперь все это будет и обводим вот эти вот нижние я работаю, как всегда, маркером толстым. Вы работаете остро заточенным простым карандашом. Так, здесь под прямым углом и уходим на такую легкую вогнутость. Так, все. Это у нас тулья. Так, где мой маркер? Тулья. Она у нас получилась шириной... Сколько здесь? с половиной сантиметров, там 9,7. У меня просто линия такая с погрешностью. Да, 9,7. 9 Потом, если вам понадобится, например, тулью сделать уже, мы просто от верхнего среза вниз опускаемся, то есть вычитаем да, на одинаковое расстояние и делаем тулью, например, уже. Все как обычно, легко и просто. Теперь донышко. У нас будет донышко. Но я пишу так. Донышко строится тоже очень легко, нам нужен будет всего лишь один радиус. Какой? То есть один радиус для того, чтобы построить окружность, это будет наше донышко. Что нам для этого нужно? Мы должны измерить вот эту вот линию верхнюю, но не забываем, что я строю ее в половинном размере. У вас она, если вы строите в разворот, эта линия будет длиннее в два раза. Да? То есть нам нужно взять целую вот эту вот линию. Так как у меня половина, я ее просто беру и измеряю. И вы берете, измеряете либо целиком, либо как я в половинном размере. Вот смотрите, очень точно, чтобы потом у нас все одно в одно вошло. Точно, при помощи сантиметровой ленты. Измеряю. У меня это 26 сантиметров. Ну, вот давайте теперь так. Формула наша, да? У меня длина этой линии 26 сантиметров. Я умножаю ее на 2, потому что мне нужна будет целая эта линия, да, в полный размер. Умножаю на 2. Это 52 сантиметра. Делим на величину 6,28. Это величина для всех размеров постоянная. И я получила 7,6 сантиметра. Именно этот радиус нам понадобится для построения донышка. То есть 7,6 это наш радиус для дна. Все, беру циркуль. Ну, у меня тут уже отмечено. Вот они. 7,6. Здесь вообще все Просто. И отрисовываю окружность. Ну, тут уже я не буду обводить маркером, <свят> вам будет и так понятно. Все. Это как раз донышко для нашей панамы. И теперь нам нужно отстроить поля. Для того, чтобы построить поля, я возьму сейчас еще один э, свежий лист, потому что здесь я уже не помещаюсь. Итак, меньший радиус находится по следующей формуле. Смотрите, мы должны измерить теперь вот эту вот нижнюю линию. И опять же, у меня в половинном размере, я должна буду умножить эту длину на 2. Если вы строили в разворот, значит, вы берете просто целиком вот эту линию. Итак, точно промеряем. Умножаю на 2, и у меня получается цифра 59 сантиметров. Вот длина вот этой вот нижней линии. У вас она своя. Делим на 3 и умножаем на 4. Рассчитываем. У меня это получается 78,6 сантиметра. И теперь делим вот полученное значение на величину 6,28. Это величина постоянная для всех размеров. И у меня получается 12,5. Все, это у нас будет меньший радиус. Первый. R1. Теперь, как найти второй радиус? Больший. А второй радиус у нас больше первого на 10 сантиметров значит r2 это равно r1 плюс 10 сантиметров все значит второй радиус у меня равен 22 с половиной все легко и просто у меня нет э, циркуля с длинной ножкой поэтому я буду как-то обходиться сантиметровой лентой девочки кладем ставим точку, ножку, да. Итак, первый радиус маленький у нас. Это 12 с половиной сантиметров. Ну у меня, да. Берем вот так вот, господи. Вспоминаю уроки геометрии в школе. Все, я отрисовываю. Ну, естественно, я заранее уже наметки себе сделала. Все. Давайте, чтобы было вам понятно, я просто так покажу, что это у нас r1 вот он. теперь второй радиус больше первого на 10 сантиметров Ну, опять же для всех размеров нет у меня циркуля с длинной ножкой поэтому я беру и вот эти 22 с половиной сантиметра вот так вот с помощью сантиметровой ленты гибкой вот мелкими шагами отрисовываю давайте я просто не буду занимать экранное время Понятно, что я потом все это выведу по лекалу, то есть отрисовываем второй а, больший радиус. Делаем вот так, вот он у нас R2, теперь для того, чтобы Панама у нас была без вот таких фалт, чтобы не было клеша, мы должны одну четверть лишний сектор просто убрать. Что для этого делаем? Мы из этой точки, там, где у нас был центр окружности, Смотрите, проводим вправо горизонталь и вниз вертикаль. И вот это вот высекаем, вот этого нет. В итоге в сухом остатке что мы получаем? Давайте я просто пунктирные линии введу, чтобы было понятно. Естественно, потом это сделаю начисто. Вот у нас деталь которая называется поля. Боже мой, я не знаю, как склоняется правильно. Девочки, напишите мне в комментариях, как правильно. <свят> вот И делаем вот этот вот большой радиус. Я просто показываю принцип. Вот у нас деталь этих полей. Одна сторона и вторая, по которой мы будем все это дело стачивать. Все, мы получили легко и просто выкройку вот этой шляпы с полями, я бы назвала ее панамой, как у Прада, поля, тулья, ну и донышко. Теперь я хочу все-таки сделать макет, посмотреть, то есть собрать из бязи, из плотной, как это будет смотреться в каком-то общем изделии, и уже на макете понять, нужны ли мне поля Поуже, нужна ли мне тулья покороче и вообще как это изделие будет смотреться на моей голове И только после этого, когда я внесу какие-то корректировки, я уже приступлю к пошиву данного изделия Стоп, сейчас я соберу за кадром быстренько и мы еще так просто посмотрим, поиграем Ну Тоже интересно, реально у Прада дорогущая Панама вот такая, представляете? Ну 7 сантиметров можно будет еще уменьшить до 6 Из-за того, что ткань тонкая, получается вот эти фалды, фалды нам не нужны